Евангелие от Матфея, 12 глава. Тогда же в одну из суббот случилось Иисусу идти через пшеничное поле. Ученики его были голодны, они сорвали несколько колосев пшеницы и стали жевать зерна. Фарисеи, увидев это, сказали, смотри, твои ученики делают недозволенное в субботний день. Тогда Иисус спросил их, разве вы не читали о том, что Давид и те, кто был с ним, сделали, когда были голодны? Он вошел в храм Божий и съел священные хлебы, принесенные в дар Богу, хотя это и было запрещено законом, и ему, и тем, кто был с ним. Только священникам разрешалось их есть. И разве не читали вы в законе, что в субботний день священники в храме нарушают субботу, но их не считают виновными? Но скажу вам, что сейчас здесь нечто более великое, чем храм. Если бы вы понимали, что имеется в виду в Писании, когда говорится, «милости хочу», а не «жертвы», то не осуждали бы невинных. Да. Сын Человеческий, Господин Субботы. после этого Он ушел оттуда, и пошел в синагогу. Там был человек с исовшей рукой, и Иисуса спросили, по закону ли исцелять людей в субботу. Они спросили это, чтобы потом обвинить Его, но Он сказал им, допустим, что у кого-то из вас есть овца, и она упала в яму в субботний день. Разве не схватит Он ее и не вытащит наверх? Человек же намного важнее овцы, значит, закон Моисеев позволяет делать добро в субботу. И сказал Он Сухорукому, протяни руку. Тот протянул руку, и она тотчас же выправилась и стала здорова, как другая. Фарисеи вышли и стали сговариваться, как найти способ погубить Иисуса. Но Иисус знал об этом и ушел оттуда. Множество народа следовало за Ним, и Он всех исцелял и предупреждал их о том, чтобы они не рассказывали о Нем другим. Так случилось во исполнении того, что Бог сказал устами пророка Исаии, «Вот мой слуга, которого я избрал» мой возлюбленный, которому я благоволю, я передам ему духа своего, и он провозгласит справедливость для всех народов, он не станет ни кричать, ни браниться, и люди не услышат голос его на улицах, не сломает он камыша согнутого и не погасит светильника мерцающего, не успокоится он пока не восторжествует справедливость, и все народы будут уповать на имя его, и привели к нему в то время слепого, и немого, одержимого бесами, и он исцелил его». И тот человек заговорил и прозрел. И дивился народ, говоря, может быть этот человек сын Давида. Фарисеи, услышав это, сказали, он изгоняет бесов только властью Вильзевула, князя Бесовского. И Иисус знал их мысли, поэтому он сказал им, любое царство, разделенное враждой на части, погибнет, и любой город и любая семья, раздираемая распрями, не устоит. И если сатана изгоняет сатану, то значит, он сам против себя выступает. Так как же устоит царство его? И если правда то, что я изгоняю бесов властью Вильзевула, то чьей же властью изгоняют их ваши люди? Так ваши собственные люди покажут, что вы не правы. Если же я изгоняю бесов Духом Божьим, то это доказывает, что Царство Божье уже пришло к вам. И как может кто-то войти в дом сильного и украсть ему принадлежащее, если прежде не свяжет этого сильного человека? Только тогда он сможет разграбить его дом. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. И потому говорю вам, всякий грех и хула будут прощены, но хула на Святого Духа не будет прощена. Тот, кто скажет против Сына Человеческого, может быть прощен, тот же, кто скажет против Святого Духа, не будет прощен ни в этом веке, ни в грядущем. Вы знаете, что для того, чтобы получить хорошие плоды, нужно хорошее дерево, а для того, чтобы получить плохие плоды, нужно плохое дерево, ибо дерево распознается по плодам его. Отродие маины, как вы можете сказать что-нибудь хорошее, если сами дурные люди? Слова идут от полноты сердца. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Но говорю вам, что в судный день людям придется отвечать за каждое неосторожно сказанное слово. На основании слов твоих ты будешь признан невиновным, и на основании твоих слов ты будешь осужден. Тогда некоторые законоучители и фарисеи спросили его, учитель, мы хотели бы, чтобы ты сотворил для нас чудо. Но он сказал им в ответ, дурные и грешные требуют знамений, но не будет им знамения, кроме данного пророком Ионой. Ибо подобно Ионе, проведшему в чреве морского животного, три дня и три ночи, и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. В судный день жители Ниневии выступят против живущих сегодня и обличат их, ибо покаялись они в ответ на проповедь Ионы. «Я же более велик, чем Иона». В день судной царицы Юга выступит против живущих сегодня и обличит их, ибо она явилась с другого конца земли, внимать мудрости Соломоновой, я же более велик, чем Соломон. Когда из человека выходит нечистый дух, то скитается в пустыне, ища покоя и не находит его. И тогда, говорит он, вернусь в свое прежнее обиталище, которое покинул, и когда он возвращается обратно к тому человеку, то находит обиталище пустым, выметенным и убранным. Тогда он идет и приводит с собой семеро других нечистых духов, еще худших, чем он сам. И они входят в того человека, и живут там все вместе, и жизнь этого человека становится еще хуже, чем была прежде. То же произойдет и с дурными людьми, живущими сегодня. Пока он говорил так с народом. Мать и братья его стояли снаружи, они хотели поговорить с ним. Кто-то сказал Иисусу, посмотри, твоя мать и братья стоят снаружи и хотят поговорить с тобой. В ответ он сказал говорившему, кто моя мать и кто мои братья. И протянув руку к своим ученикам, сказал, вот моя мать и вот мои братья. Да, тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного, мой брат, сестра и мать.